Здравствуйте! Хочу рассказать про молодого блогера Якова Гая, который любит играть в Call of Duty Mobile на ПК и других игровых платформах. И в этой игре он собирает много лута, но не понимает, почему лут падает из всего в рандом, и при этом он набил уже более 800 тысяч лута. Теперь он решил собрать свой мод на Call of Duty Mob, или как он сам ее называет Call of Duty. Если вы также любите играть в Call of Duty и у вас есть желание поддержать его мод, то можете сделать это по этой ссылке под видео.